Ain't you got me? девчонки и мальчишки я сейчас пришел вместе с вами а, на пристань а, с этой пристани можно уехать ну, в принципе в любой район краби то есть ходят паромы также ходят а, катера вот эти лодки а, ценник насколько я слышал по-моему 200 бат с человека когда вот он набирается а если индивидуальный там 1200 или 1300 то есть ну за лодку берется а, вот ценник даже даже не 200 а 150 крабы краби, рейли 150 рейли минимум 10 человек то есть по 10 человек катер стоит 1200 бат с человека но но но и здесь также а, нарисованы маршруты куда можно отправиться то есть нужно договориться кто лодки водит эти управляет лодками и отсюда стартануть туда куда вы хотите за вами потом также приедут, заберут обратно есть вот такие большие паромы наверное сейчас узнаем это все в общем также спасательные жилеты у тебя вообще солнечная батарея лежит на его лодке то есть лодки такие прокачанные наполовину сейчас мы до пирса попробуем дойти и также а, здесь вечером вот это есть знаменитая их улица, Волкин стрит То есть сейчас вот идет подготовка а, к вечернему, ну к вечерней тусовке, так скажем То есть вечером здесь будет много туристов, наверное, не знаю, попробую вечером еще сюда дойти Поснимать, если получится Но, По идее мы должны человека сюда привести. Он прилетает в Краби, мы едем его встречаем и сюда привозим. Уже договорились на лодке по поводу лодки, и этот человек там вот на лодке уже отдельно поедет на острова, а мы остаемся здесь. И завтра я уже скорее всего буду дома в Паттайе, потому что планы поменялись, поэтому не получилось у нас по островам прокатиться, знаменитым островам. В районе Краби. В общем готовятся столы. Сейчас кухни будут разжигать, и можно здесь спокойно покушать. То есть, то есть, то есть, то есть. И сейчас я вам пойду еще рынок покажу. На этой набережной находится также рынок. 60, то есть, блюда рыба 60, 70, 80 бат какие-то да, непонятные блюда. 100, бат, ну, не больше 100 бат, короче, блюда. Вот он сам, этот, как он называется, порт, Пирс. Сейчас еще там цены посмотрим. Здесь также можно заказать экскурсии, дайвинг, рыбалку, остров Джеймс Бонда, обзорные площадки, водопады, катание на... Велика вот. отсюда даже можно в Бангкок уйти То есть можно в Бангкок уйти так, Пол пятого до пол четвертого Ой, до пол пятого Ну, с пол вечера Вечером 16.30 до Или это Два всего лишь ходят, не понимаю Пока не вижу ну, 7 часов начинается. Okay. Как okay. я понял. Ром okay. первый. No, no, no. Я ни не понимаю, чего там бугните. Так же, как и вы, меня не понимаете. Так что мы каждый сам с собой разговаривает. Вот такие здесь тачанки прокачанные. То есть никак в Паттайе Ну вот меня встря... я встрял с такой тачанкой. Переделка. Ну это для фарангов переделка, для тайцев все нормально. Тайцы спокойно катаются на таких тачанках, и никто их не трогает. В общем, точку я постараюсь поставить на этот э, порт, откуда ходят. ценник в среднем до бац человека. Вот такие вот катера. Или не катера, не знаю, что это. В общем возят на острова. Начало вот по этой речушке, ну это не река это просто такой залив. Вода здесь соленая. Не пробовал, ну знаю, просто по карте смотрел, что нет у них такого начинания. Хотя может быть и река хрен его знает, но по крайней мере она не прописана. Вот, Welcome to пхипхи, то есть на пхипхи везут. Там еще один везет на пхипхи. В общем вот такие вот паромы, ребят. Еще раз говорю, точку я поставлю именно на место расположения ну и мы сейчас с вами пройдемся по набережной прогуляемся именно до рынка где сейчас идет уже торговля потом детские аттракционы также там поставили я сегодня идем там немножко снимал вы уже это наверное, посмотрели в начале или... в общем мы идем по набережной ребят. В общем, сегодня, идем, ребят, я здесь уже был, и был отлив. Некоторые лодки, катера стояли а, на берегу, то есть на суше. И вот, опять же, те деревья были тоже на суше, их вода не подмывала. Ну, сейчас, как я смотрю, они подмыты водой, то есть корневая система затоплена. И лодки уже все стоят на берегу. Ой, не на берегу, а на воде уже стоят лодки. То есть вот такой вот здесь пирс. Ну, как-нибудь собираюсь сюда еще раз приехать обязательно, чтобы побывать на островах и снять для вас более качественное видео. Потому что, я говорю, планы сейчас поменялись. И завтра я уже буду дома. А -а. Приеду домой к себе. Кнопочку свою увижу наконец-то. Да, я по ней сильно соскучился. Ну, все, пойдемте сейчас на рынок. Вот на набережной, даже если такой фонтанчик и не один. Можно также говорить прийти здесь на лавочку. Ну, если лавочки здесь такие бетонные скамейки сделаны в виде формы а, древна обтесанного, то есть часть коры и ровная часть. И даже сделали сердцевину, то есть кольца древесные сделали. Есть вот еще один фонтанчик, то есть два фонтана прям. Одним с друг другом а также есть вот Кафешка, сейчас пойдем Посмотрим, там цены И, наверное, посидим Пивасика Гладьем В общем, можно прямо на понтоне На таком понтоне сделано <coughs> И Кафешка Можно на воде посидеть Гонщик пошел Пошел, пошел, пошел Такой прям а лево смол. Вот. Окей, дела у меня хорошо. Сейчас вот место выберу прям вообще возле воды. Чтобы... Здесь прямо хорошо свежу. То есть почти как дома в Волгограде. Там тоже есть такие кафешки. А лево, плюс. Лево. Лево, лево. Сейчас пивасика и дерябнем. В общем, цены в принципе... Ну, я не скажу, ребят, сейчас не буду фокус менять. Я так вам скажу, краб, салат какой-то. А, даже не краб это. Так, так, так. Ну давайте фокус на виду лучше, чтобы вы сами прочитали и уже я вам не рассказывал. В общем, вот так вот ценник. 150, 250, 220. 120, 190, 350 Потому что По-английски вы знаете С английским у меня туго И что-то там рассказывать Ну, цены, в принципе, приемлемые Могу так сказать, что а Рыба, рыба, рыба Рыба моей мечты где-то есть-то Ну, короче Самая большая цена 220 я пока увидел, ребят В кафе А, нет, 290, вот Spicy. Так, там ян Ну, еще раз говорю Цены, в принципе, один адекватные Сейчас, вот, по пиву скажу А, how much? Лео, how much? 90 90? по-моему, если я не ошибаюсь В общем, ну, в принципе, для кафе, тем более на воде Цены адекватные Ой, глоток живительной влаги Глотнул В общем, жалко, конечно, что не получилось Продолжить путешествие наше У человека планы поменялись Надо срочно в возвращаться Сейчас вот он встретит человека с аэропорта Заберет документы С России везут И поедем уже обратно Чуть не ляпнул в Москву В Патаю, ребят, ребят в, в Москву не поеду, точно Пока нет такого желания так что любуйтесь видами ну еще по дороге завтра также буду снимать съемочку под музыку вам наложу чтобы у вас поднялось настроение и вам хотелось сюда приехать вот вижу храм какой-то не знаю там на вершине ну камера не передает такого там скорее всего золотой какой-то Будда статуя какая-то золотая кто был и понимает о чем я говорю то пускай напишет в комментариях но ну все мы сейчас посидим покурим пивасик попьем и пойдем я вам покажу рынок пошлите вот она шумахер водный несется по водам прям летит пердогонишь все что Карбюратор и сдох. Ну все. Карбюратор сдох. Ну что, мальчишки и девчонки. Или девчонки и мальчишки. А также их родители. Высыпевка дрябнул. Бутылочку одну. И теперь пошли по набережной погуляем. Ну а рынок это будет, наверное, новое видео. Сейчас постараюсь по рынку вам в следующем видео максимально рассказать. Ну и, может быть, что-нибудь попробую на видео для вас. Посмотрите, узнаете. Ну, с моих слов, опять же, с моего, с моего ощущения, что вкусно, что невкусно на рынках Таиланда Что стоит покупать, а что не стоит покупать. Сейчас уже время 5 часов вечера. Начало шестого, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас точно скажу ну да, время без десяти пять шестнадцать пятьдесят кто не понимает а понимающих хватает на моем контенте пытаются советы давать но ну, у меня сейчас уже язык начинает развязываться так что сейчас буду мочить правду матку в общем здесь вот такая скульптура я его сегодня снимал днем, но просто не знаю, буду я вставлять в это видео. Ну, еще раз скажу, скульптура хищным птицам, как я понимаю, потому что, вот если выше взять, посмотреть, то это то ли сокол, то ли орлан, то ли еще, в общем, хищные птицы, которые питаются за счет убийства других мелких млекопитающих, так скажем. Вот такие мелко... Млекопитающие также присутствуют на контенте. И вот смотрят видосы, пытаются писать комментарии. А я, да, хищная, хищник. Я дракон, я хищник. Я вас хаваю. Вы кидаете мне информацию, а я потом эту вашу информацию переворачиваю для себя. В нужное русло, как говорится. Вот девчонка сидит, общается. Ну иностранка сразу видно по губам читаю. Кто-то сидит, ест скромненько лапшу. Ну по крайней мере здесь ребята, да, честно скажу, я китайцев еще не видел ни одного. Китайцев, ну может быть туда на пляжах привозят, но здесь вот в центре города как бы их пока нету. Не встречал я еще чтобы экскурсии какие-то привозили. Поэтому, наверное, край это еще одно из мест, где китайцы нас не заполонили. Ну, у нас я и туристов. Потому что где китайцы, там отдыхать невозможно. И я думаю, многие со мной согласятся. Вот. Опа! Молодец! Молодец! Ну, не знаю, там, мама с свекровью или а мама с дочкой кормят у ребенка, пришли на набережную и сидят кормят В общем, Таиланд, да, страна Да Но... я ни хер не понимаю, что ты говоришь Так что Гермыр, гермыр Я вас не понимаю, моя твоя не понимать Уже детскую площадку, по-моему, сворачивают Или нет, не пойму Пока не вижу Так, ну, наверное, надо О, Девчонки взяли себе покушать Шашлычки И сидят на нарежье. А, ну вот народ потихонечку начинает Короче, подтягиваться, ребят То есть начинаются вот такие вот Столы передвигаться То есть приходят дружными компаниями Садятся за столы И кушают Ну, здесь мы музыку сделаем тише, потому что YouTube наложит ограничения на звучание музыки. Так что звука здесь, нами будет моя мелодия. А может не будет, посмотрим. Вот такие лавочки удобные. Можно ноги вот так вот поставить, спокойно. Классно, да? Ноги поставил. Я говорю, поставил ноги Все. короче удобно лавочки кстати поставили можно но ну, это двигают лавочки потому что расстояние вот там лавочки они чуть дальше стоят и это называется район краб сети hello no no no no Говорит, поедешь на тот берег oh, my cup. Ну, здесь маленький павильон, такой, а, с игрушками, то есть с мягкими игрушками, кто приедет сюда, в этот район, я не знаю, будет он работать, не будет к тому времени, а цены, в принципе, там, 300, бата, 327, давай, о позирует, в общем... Всякие аттракционы, наверное, тут есть Потому что здесь, наверное, надо кидать, да, дротики? А, вот, я вижу Вот, стрелять надо, короче давай, где это есть? Э! Давай Короче, здесь можно Стрелять вот. Обойма шариками, но они под давлением Уже шланги все стоят Давай Опа Ютуб YouTube, видео, youtube. В общем, он позирует. И девчушка тоже пришла, тоже позирует. Но это может быть мама, может быть сестра, не знаю. Все, давай, сейчас. В общем, малец. Здесь вот банки надо, наверное, сбивать и не знаю. То есть все можно как, ну, принять участие в таком конкурсе, поиграть. Здесь тоже можно выиграть iPhone. А, нет, это продается. То есть, и iPhone 997 бат. Yeah? Yeah, То есть, в принципе, можно iPhone купить китайский, прям китайский китайский. В общем, движуха потихонечку начинается здесь, на этой улице, как она считается, Волкин Стрит. И люди потихонечку собираются. Ну Все, ребят, на этом мы заканчиваем. И смотрите продолжение о рынке еды на Крабе. Район Таун. Как-то забыл. В общем, Краб-Сити. Вот так вот такие. Ух, два ореха пошло. Вот эти. Просто жесть. Здесь у нас... Мачеты есть вот такие вот любители. Ну, в Россию их не довезете, ребят. А я себе как-нибудь прикуплю вот такую вот мачету. Чисто по джунглям лазить. Потому что собираюсь в джунгли пойти. Можно даже копье вот такое сделать себе. Так что всякого добра здесь хватает. Ладно. В общем, смотрите следующее видео, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте делиться в соцсетях. Ну и для желающих, еще раз говорю, кто хочет помочь моему контенту, развитию, чтобы видео улучшилось, кидайте донаты. Будет куплено оборудование дополнительное, то есть стабилизатор, фокус, свет, микрофон и все. Весь полный отчет будет предоставлен, что там я не пробухал эти деньги. Поверьте, бухать мне есть на что, и жить на что. А вот на оборудование не хватает. Так что ваши советы по поводу доматов не просить. Я хоть, как вы мне там написали в э, комментариях, попрошайничаю. Только я громко попрошайничаю, в отличие от остальных блогеров, которые втихую помощь каналу приветствуется. А я громко заявляю. И также вот, говорю, есть такие скупики, которые тоже громко говорят. Штите донаты, блядь, с хуя ли мы вам должны снимать. Вот я придерживаюсь их политики. Они хотя бы не стесняются не боятся этого говорить. В общем, ладно, ребят, это была лирика. А, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь в соцсетях. Не забывайте делать подписку на мой контент. И обязательно нажимайте, нажимайте на колокольчик. Все, ребят, с вами был Лысый. Всем пока. Я на крабе.